Друзья, по вашим многочисленным просьбам, наконец-то делаю обзор на воронцовочку PRO Electronic Version One, First Edition, в общем и так далее. Воронцовочка Professional. да, Первый инструмент в своем роде с подзвучкой, встроенной внутрь. да, В отличие, допустим, от конвега, где у нас есть подзвучка в виде приклеенного датчика. Вот, конечно же, сегодня в обзоре будет два инструмента, конвега и наумова. Все это записывается на микрофон, тот самый роуд, конденсаторный микрофон с большой мембраной. Инструмент конвега можно назвать тоже воронцовочкой, потому что именно этот инструмент Владимир Вячеславович сделал специально по моему заказу. И именно я его попросил сделать 31 лад. То есть это э, воронцовочка-демо-версия. А вот это уже доработанная со всеми моими просьбами, в том числе и с просьбой поставить электроподзвучку. Итак, инструмент состоит на самом деле не из большого количества пород, но из ценных пород древесины. Ручка грифа EBN, черное дерево, склеенный в разворот, как это полагается на дорогих инструментах. Головка грифа полисандер с накладкой из черного дерева Юбен и, и инкрустацией из клена. Черное дерево э, у нас также подставка, уголки, розетка, все-все-все э, вот эти вот элементы. Да? И в том числе и даже кнопки для струн Клен тут еще, видите, бывает такая. Из черного же дерева сделана панель для электро деталей, тумблеров и потенциометров. Сейчас расскажу, кстати, про электронику. Волнистый клен явор это у нас клепки, 7 клепок. Кстати, как и на конвега, вот обратите внимание, немножко структура разная, да, у этого мелкая структура, у этого более крупная. Вот, ну, в целом инструменты очень похожи, примерно, одной ценовой категории, да, 85 тысяч рублей. Многие задавали, но я специально держал в тайне. вот И наконец говорю, 85 тысяч рублей вместе с электроникой. да, Потому что электроника добавила стоимости. 140 долларов добавляет. Что у нас? Палисандр. Нержавеющие лады у нас. Перламутр у нас. Глазки. да, Немножко другой формы, как Дима любит делать. Попросил глазки добавить еще на нотку Си. И вот здесь на ноту До в самом верху. Также 31 лад. вот Дима немножко другой формы сделал. Собственно и все. Вот такая форма уголков в розетке и вот этого элемента тоже в одном стиле на задинке. Да? Нету короны, в отличие от конвега. Вот. Обратите внимание, корона есть, короны нет. Вот, без короны инструмент. Ну, на звук особо не влияет. И... Дека у нас ель, выдержка не менее 40 лет. Сегодня поиграю несколько вещей. А теперь по поводу тембра блока. Стоят на балалайке два звукоснимателя. Нек, bridge Ну так принято на гитаре. То есть один стоит ближе к подставке, другой стоит ближе, ой, наоборот, ближе к розетке, а один ближе к подставке. Коэффициент передачи 0,8. Тембр у нас регулирует только верхние частоты. Вот этот потенциометр отвечает за верхние частоты. вот Подъем громкости 60%. В целом потеря громкости 20%. Два тумблера отвечают за каждый датчик. выключен Включен. джек ну, стандартный 6 и 3 громкость на оба датчика взята за основу потенци... принципиальная схема от гитары ария пассивный тембра блок обзор на вот эту систему кстати вместе с другим датчиком от кремоны будет отдельным роликом а сейчас мы поговорим о звуке ну поехали Думаю, достаточно мелодии разные поиграл на разные приемы и показал все возможные вариации и вверх, и низ поиграл. В общем-то euh, сразу слышно, что инструменты-то отличаются по звуку, конечно. И на самом деле, вот euh, честно скажу, вот этот инструмент мне больше нравится теперь. Вот и так что, скорее всего, буду на нем играть теперь. Вот. А на этот инструмент у меня есть кое-какие планы. Ну <г> вот. <Joey> Конечно, оба звучат очень хорошо, но тембры все равно отличаются. По громкости, по яркости вот этот даже больше превосходит. То есть не надо прилагать много усилий, чтобы звук получился достаточно ярким. слушайте, сравнивайте, делайте выводы сами. В общем-то, вот такие инструменты можете заказывать. В любой момент либо э, можете заказывать обычную воронцовку до да, дешевую серию за 30 ну сколько там 30 сейчас 80 рублей с электроподзвучкой плюс 140 долларов около 700 долларов получается в общем э, общая цена за инструмент а воронцовочка обычная серия с электро И вариантов теперь получилось больше можно заказать воронцовку просто Воронцовочку Электро, Воронцовочку ПРО и Воронцовочку ПРО Электро. В общем, 4 модели на ваш выбор теперь есть, если заказывать у Димы Наумова. Вот Такой инструмент появился, я очень рад, доволен и счастлив. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, баллайки, пишите свои комментарии, заходите в группу уроков игры на балалайки ВКонтакте, на мой сайт тоже заходите, все ссылки в описании, почта в описании, записывайтесь на уроки лично со мной по видеосвязи. На этом пока все. Пока. До новых встреч.